Положили деда в больницу, пришла его бабку проведать, принесла ему баночку деревенских яиц, естественно, в помете, в перьях и на тумбочку поставила. идет обход врачи Врач заметил, после обхода говорит мистер, слушай, ну ты сходи в седьмую палату, дед яйца помой. Она хлоп, дед, на кушеточку моет, ему дед шоки. шоке. Бабка за сорок лет не мола, а тут молодушечка намывает. На следующий день та же самая ситуация. Она говорит, ну я же тебе сказала, деду яйца помой, а? Она как зараза, дед, жалуется. Берет деда хоп, шампунями, лосьонами, кремами там мух, драит ему все. Дед шоки шоке спрашивает у мужиков попалать, вам-то моют яйца. они нет, дед, думает, блин, ты да что такое? На третий день снова такая ситуация. Она ну я же тебе сказала, деду яйца помой. Она хлоп, деда, бреет ему моет. Дед шоки, шоке звонит бабка. Он такой, слушай, бабка, забирай. Отсюда к операции готовят, кастрировать хотят. <звы>